Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Не обращайте внимания, что я вам набегу снимаю, так сказать, начало влога. Но у меня сегодня очень много дел. Я спешу в город, так как некоторые магазины работают всего лишь до часу. И через пару дней я уже улетаю на Украину. И, наконец-то, это свершилось. Я, если честно, даже не верю сама себе, что дома не была уже больше года. Недавно пришла посылка с iHeurp. Я обязательно все распакую, покажу вам, расскажу вам. Если вам будет что-то интересное, также можете себе заказать. Если будете заказывать, можете даже писать мой промокод на скидку. И вы получите процентов скидки на любой абсолютно товар. И еще покажу вам несколько вещей, которые я себе прикупила. Они, конечно, базовые, но я думаю, вам будет интересно. Подписывайтесь на мой канал, потому что 90% статистики, те, кто смотрят мои видео, не подписаны. И всего лишь 10% подписанных. Поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить пальчик вверх. Я сейчас еще зайду, возьму кофейку. Посмотрите, какие красивые деревья. Кстати, у меня цветущие такие, супер извините, конечно, за шум машин но, как я и обещала, это влог поэтому ничего вырезать не могу особенно звуки в Польша очень много стоит вот таких вот небольших, так сказать, контейнеров в которые вы можете кинуть вещи, обувь, сумки помогайте людям, которые не могут себе купить какие-то вещи или обувь у меня сегодня вьетнамки, которые я купила в прошлом году я их Проносила всего лишь там 2-3 раза но как оказалось мне начали они натирать поэтому положу в этот контейнер чем выкину в какой-то мусорник вот здесь вот есть определенная ручка, вы ее опускаете и ложите, о, видите, он сколько вещей. Уже, наверное, полный контейнер. И скоро приедет машина, которая это все заберет. Вы ложите сюда вещи и закрываете. Итак, кофе я уже взяла. И по поводу кофе, то я решила в кофейню не заходить, потому что нужно стоять очередь. Я взяла на заправке Орлен. Там очень вкусный кофе. И еще хочу вам показать. У нас уже открылись веранды. Как в пиццериях, так в ресторанах, так и в кафе. Можете себе взять что-то и... И выйти на улицы посидеть. И также внутри уже все открыто. Небольшая красивая набережная. Эта река протекает вдоль всего города. И уже мостик украсили такими симпатичными цветочками. Я сейчас направляюсь в магазин ccc это магазин обуви аксессуаров и всего прочего и там продается обувь как кожаная так и из кожзала есть также разные пояса на, брюки на джинсы симпатичные сумочки я прошлый раз ездила в Гожу и смотрела вот такие вот симпатичные шлепанцы хочу взять маме на подарок или черные или бежевые. Я искидывала фотографии, ей понравились очень такие. Сейчас посмотрим, есть ли ее размер. Посмотрите, как симпатично смотрятся. Я бы и себе, наверное, взяла бы такие. Смотрите, есть такие вот спортивные. Это я себе смотрю. Симпатичные. Они идут как резиночка. И обычная подошва. Немного платформа. Также есть такие синие, бежевые. Есть просто синие, они, кстати, сейчас по акции по 49.99. Черные и розовые. Я попала под дождь, но хорошо, что я взяла с собой дождевик. Немножечко переждала, где-то полчасика. Зашла еще в Лидл, купила кое-какие вкусняшки домой. Какие здесь красивые деревья. Я, если честно, даже не знаю, как они называются. Если вы знаете, пишите в комментариях. Но я просто сдалека как увидела, ну просто красота неописуемая. И они такие мелкие, цветочки. Очень красиво. У нас в городе здесь находится небольшой парк, и я сейчас пойду через него прогуляюсь. Итак, ребятки, я уже дома и хочу вам показать то, что я купила в CC во-первых, я взяла маме вот такие вот шлепанцы на подарок. Она сама выбирала, я ей скидывала фотографии были такие черные и бежевые. Я взяла черные. Это натуральная кожа, не эко-кожа. Здесь такой кругленький каблучок, и они очень симпатично смотрятся. Далее я взяла себе вот такие вот стандартные. Шлепанцы Чисто белые. Сегодня, как вы видели, я утром выкинула свои вьетнамки белые. Поэтому нужно было что-то купить на замену. Я выбрала себе вот такие. И они, знаете, подойдут и как под классическую одежду, так и под спортивную. Далее, я еще взяла себе небольшой чехольчик для моих очечий. И в прошлый раз, когда я вам снимала шопинг-влог, я себе взяла обычную стандартную футболку. Как вы видите, здесь мне что понравилось, вот такой вот небольшой манжетик на горловине. Обычная белая футболка. И черные джинсовые шортики. Не могу вам не показать то, что я взяла в Lidl, потому что там огромный выбор сыров. Если вы живете в Европе, неважно в какой стране, то заходите туда и вы сможете подобрать сыр на любой вкус. Так, я взяла один сырочек на пробу Pesto. Далее, один сырочек французский с перцем, такой еще симпатичной коробке, на подарок можно, например. Далее, немецкий сырочек из Германии с орешками. И один грана подана это уже польский сыр. Будем все пробовать, я надеюсь, все понравится. Еще там очень много было разных и козий и сыр, и с разными добавками, и с паперони и... Все, что угодно. У меня, кстати, двоюродная сестра занимается тортами на заказ. Если вы, конечно, живете в городе Сумы, то я вам оставлю ссылочку на ее инстаграм. Обязательно переходите, заказывайте. Она очень вкусные торты печет. Также кексики разные на дни рождения, на какие-то там другие праздники. Плюс еще паски, куличи. Ну, все, что связано с сладостями. И я и нашла вот такую вот интересную присыпку на торт. Такая как в виде мелких бабочек. Я не знаю, может быть на какой-то детский подойдет тортик. Но прикольные. Мне понравилось. Я думаю, ей тоже понравится. Теперь перейдем к iHerb. То, что пришло мне в посылке. Во-первых, это пришел шампунь, который я уже заказываю второй раз. Мне он очень сильно нравится. С хной и биотином. Во-первых, он густой, во-вторых, он хорошо мылится, и в-третьих, приятно пахнет. Но пахнет он, кстати, миндалем. Я не знаю почему, хоть здесь и написано хна и биотин, но мне напоминает миндаль. Еще очень круто, что здесь есть дозатор, то есть вы много себе, так сказать, не нальете в руку, а именно дозатором будете пользоваться, и его хватит надолго. Мне его, наверное, хватило этой баночки месяца на 3-4 приблизительно так далее чай по поводу чая пуэр я если честно ожидала большего но как для чая черного обычного то в принципе сойдет я не знаю многие хвалят его и говорят что очень вкусный для меня это обычный черный чай единственный плюс в нем это то что он не красит чашку все на вкус обычный черный чай крупнолистовой если вам такой чай нравится, то заказывайте. Я уже второй раз, наверное, не буду заказывать. Я лучше пойду в тот же самый Lidl или, например, там в Бедренку или в Карифур и выберу себе совсем другой чай. Я просто люблю немного, так сказать, с добавками, там, с какими-то фруктиками или с бергамотом. Мне больше такое нравится. Так, я взяла себе хайлайтер. Такая небольшая баночка. Он вышел мне около там, 8 злотых, где-то так, но очень дешево. Здесь у нас 2 грамма Вы видите, какой он оттенок у него Такой, знаете, розовато-персиковый, но очень симпатичный Я думаю, что под любой тон лица он подойдет Ну и теперь перейдем к самому интересному Я заказала себе также небольшой, так сказать, бокс-наборчик Вот он, iHerb и здесь все предназначено для лица, и сейчас вам покажу, что здесь есть. Вот внутри выглядит вот так вот бокс этот, и сейчас все быстренько вам покажу. Во-первых, здесь есть небольшой скрабик абрикосовый, приятно пахнет. Я еще, конечно, не пробовала, но я думаю, что он очень хороший. Отзывы на iHerb о нем прекрасные, он на пятерочку или 4,5 вроде бы балла хорошо очищает загрязнение и он, кстати, глубоко чистит. Если у вас какая-то тонкая кожа, то я вам не советую его. Поэтому я взяла себе бокс и буду все пробовать и проверять на себе. Если мне это понравится, я уже себе закажу в большем объеме. Далее у нас тоник для комбинированной кожи. Если у вас, например, сухая кожа, то он не подойдет, потому что он состоит на 14% из спирта, немного сушит кожу. Я не знаю, как будет с моей кожей но посмотрим потому что моя кожа тоже особо такое не воспринимает Обычная пластиковая бутылочка, здесь 97 мл и деревянная крышечка. Запах в нем специфический, тоже может не всем понравиться, поэтому если будете себе заказывать, обязательно почитайте описание. Кстати, я все ссылочки оставлю под видео, ничего подробно вам рассказывать не буду, чтобы не занимать время, да? Вы зайдете, сами почитайте и решите, брать вам это или нет. И этим тоником нежелательно пользоваться каждый день, вы можете его использовать 2-3 раза в неделю, а вдруг. Дни пользоваться каким-то другим тоником, но я попробую не знаю, потом напишу и расскажу вам. Может быть, в инстаграме, может быть, здесь на YouTube. Кстати, кто еще не подписан в инстаграм, также не забудьте туда подписаться. Далее следующий продукт в этом боксе был кремчик, такой небольшой, он очень приятно пахнет. Такой, знаете, ненавязчивый запах. Здесь, конечно, его не очень много, но. Во-первых, я заказывала бокс специально для того, чтобы больше косметики пробовать. А во-вторых, так как мы со Славиком путешествуем или ездим домой, мне это даже удобно. Мне не нужно огромные банки возить, да, или куда-то там переливать, пересыпать и так дальше. Я вот беру такие маленькие кремчики, и мне там хватает на определенный срок. Этот крем подходит для всех типов кожи, и также продукт не использовался на животных. В нем содержится гликолевая кислота, витамин С, гиалуроновая кислота и маточное желе, улучшают обновление клеток, тон и текстуру кожи. Сыворотка для лица с ретинолом 2,5% и серум здесь. Вот такая вот небольшая упаковочка, здесь всего лишь 5 мл. И здесь еще есть небольшая пипетка. Эта сыворотка уменьшает признаки старения и улучшает внешний вид пор. Также подходит для всех типов кожи. Содержит гиалуроновую кислоту, как я уже вам сказала. И также она предотвращает проявление признаков раздражения и поддерживает оптимальное здоровье кожи. Для того, чтобы эта сыворотка хорошо работала, вы сначала должны очистить кожу. Также нанести свой тоник, чтобы это все впиталось. Не так, что подряд все намазали и понятно никак такого эффекта не будет должно пройти там минут 5-10, хотя бы да и потом уже нанести эту сыворотку когда она уже питается и высохнет вы уже можете нанести питательный крем например ночной или дневной неважно мне еще попалась вот такая вот небольшая масочка с витамином а серум также ну я буду пробовать я обязательно вам все расскажу и еще что мне пришло это крем и крем, кстати, пришел в полном объеме. Я, если честно, не ожидала, потому что в боксах приходит в основном все для пробы. Там 5, 10, 15 мл, ну, смотря что, да? Там 30 мл, если скраб. А этот крем пришел в полном объеме. Но, как вы понимаете, этот крем, если отдельно покупать, он стоит одну цену. А если в боксе, то он практически как за бесплатно получился. Пахнет он приятно, ненавязчиво. И, кстати, этот крем стоит дороже, чем сам этот весь бокс. Крем, кстати, для... Для области вокруг глаз и его нужно наносить только на ночь Эффективная формула помогает бороться с такими признаками старения как мелкие морщинки и гусиные лапки снижение эластичности и уровня коллагена темные круги под глазами и отечность И еще раз вам напоминаю, что у меня есть 5% скидка на любой продукт из iHerb Я напишу вам промокод внизу под видео Обязательно переходите, если вы захотите заказать этот бокс или что-нибудь другое, вы можете ввести этот промокод и получите скидку 5%. процентов. Ребята, спасибо, что досмотрели влог до конца. Я надеюсь, что с Украины тоже будут влоги, но мы с вами будем уже прощаться. До скорой встречи и желаю всем хорошего дня или вечера. С вами была ваша Аня. Всем пока!